Друзья, всем привет! В этом видео я покажу вам небольшую видеоинструкцию по аэропорту Анталия. И что нужно делать туристам, когда вы летите назад и летите первый раз из Турции домой. Значит, вот терминал. Идем, заходим в терминал. Ничего сложного, как бы, в принципе. Ну, сейчас все вы увидите наглядно после того как вы зашли в аэропорт анталии вас ждет контроль безопасности Значит ваш багаж и ручная кладь пройдут через сканер так само и каждый турист пройдет через металлодетектор ну а все что вам нужно снять из верхней одежды, если вы едете в курточке либо выложить из ручной клади все вам расскажут сотрудники аэропорта вот как вы видите в этом видео Так, и дальше после того, как вы прошли этот контроль, вы идете регистрироваться на рейс. Чтобы понять, какой стоечке вам идти, производить регистрацию. есть вот такое вот табло расписания рейсов. Ищите свой рейс так друзья смотрите чтобы найти ваш номер рейса вам в первую очередь нужно знать его посмотреть ваш номер рейса вы можете в своем билете ну а дальше давайте я вам расскажу что же означает информация на этом мониторе значит первое первый столбец в нем указывается время вылета в нашем случае это 6 часов 40 минут утра дальше следующий столбец указывается город в который летит самолет Следующий столбец ⁇ это логотип авиакомпании. Вот в следующем после логотипа идет номер рейса. Наш рейс 7W4014. И после номера рейса в столбце указываются стоечки регистрации в нашем случае это 272-274 стойка то есть 272 273 274 стойка так смотрите вот это вот зал со стойками регистрации он очень такой длинный здесь их много стоек вы идете к своей стойке у нас 272 стойка, 274. Ну, то есть три стоечки, которым мы можем пройти регистрацию на свой рейс. И вот вы идете, ищете свою стойку. Людей тут, как правило, очень много. И вот так это все выглядит, друзья. Ну, сложного ничего нет. И тут, кстати, если вы еще не запаковали свой багаж то рекомендую либо самостоятельно свой багаж запаковать либо же воспользоваться сервисом упаковки багажа в этом аэропорту и вот мы подошли к своим стоечкам где мы сейчас будем регистрироваться на рейс тут уже указан наш рейс на который мы будем лететь видите в 640 на харьков компания win rose 7w 40 14 номер рейса 272 73 и 274 стоечка после того как вы отстояли в очереди вы подходите к стоечке регистрации и даете свои загранпаспорта процедура регистрации примерно однотипная и одинаковая практически для большинства чартерных рейсов лишь некоторые чартерные рейсы имеют исключение значит вы дали свои паспорта и дальше по очереди ставите ваш багаж тот который сдается и вы его не берете с собой на борт самолета значит здесь чемодан взвешивают и выдают вам корешочек от чемодана и также само вам выдают ваши посадочные талоны уже с номерами мест в самолете вот так выглядит этот посадочный талон и давайте сразу разберем информацию которая указана в этом посадочном талоне значит первое данный посадочный талон состоит из двух частей слева часть та которая больше у вас забирают в аэропорту во время посадки уже в самолет и вторая, которая справа, часть, на которую приклеен корешок от вашего багажа остается у вас до конца вашего перелета. Ну и вообще он у вас остается. Значит, давайте будем разбирать информацию. Она, в принципе, одинаковая, что слева, что справа. Просто э, слева там удобнее ее смотреть. Первое, что вверху у вас указана фамилия и имя. То есть турист, который летит по этому билету. Дальше, также у вас указан маршрут перелета анталия харьков в нашем случае следующее обозначение 7w 4014 это номер рейса на котором я летел дальше указана дата вылета 19 мая и указано время вылета 6 часов 40 минут ниже большими цифрами 6 часов 00 это означает что время регистрации закон заканчивается и уже начинается посадка на рейс вот друзья если вы не успели зарегистрироваться на рейс до этого времени то есть очень высокая вероятность что вас на рейс не пустят поэтому ребят старайтесь не опаздывать на регистрацию дальше следующее число 66 это означает посадочный гейт за этот гейт я вам расскажу дальше в этом видео, собственно говоря ниже указано 01-е -E. это у нас указывается уже место пассажира в самолете 01 -1 это первый ряд место е e. в общем всю основную информацию я вам рассказал которая вам нужна именно по данному посадочному талону поехали дальше значит вот мы проходили регистрацию на 274 стойки теперь мы идем вот видите сразу сзади нас этот эскалатор который ведет на верхний уровень в аэропорту анталии там еще будет у нас паспортный контроль и таможенный контроль вот мы поднимаемся Хотите можете по эскалатору, хотите можете по ступенькам. И идете, в принципе, за всеми туристами сложного ничего нет. А вот так, друзья, выглядит зал где находятся все стоечки регистрации смотрите как много людей вот поэтому операторы заезжают пораньше за туристами ну они закладывают как минимум где-то плюс один час на всякий случай чтобы если вдруг какая-то нестандартная ситуация была чтобы вы успели все туристы успели пройти регистрацию на свой рейс и улетели на своем рейсе домой назад из анталии Так, идем дальше вот у нас тут еще один контроль ничего сложного абсолютно нету, просто смотрят билеты все просто сканировали вот этот штрих-код вот этот вот Поэтому билетики доставайте так, чтобы этот штрих-код был видно на этом контроле. И идете дальше на таможенный контроль. Подходите к любой кабинке. там вы пройдете паспортный контроль. Сейчас вы видите, как туристы проходят паспортный контроль. Значит, что же делают на паспортном контроле? Сотрудник пограничной службы сверяет вашу личность с паспортом. То есть вам нужно дать свой паспорт сотруднику пограничной службы. И там же он в паспорте поставит вам штампик о том, что вы покидаете Турцию. Обязательно после того, как вам отдадут паспорт, проверьте, чтобы вам поставили этот штампик в паспорте вот мы прошли значит паспортный контроль нам поставили э, штампик о том что мы покидаем территорию турции и дальше мы идем на таможенный контроль так друзья смотрите когда вы прошли таможенный контроль вы попадаете уже в Duty Free. значит за Duty Free вы когда выйдете то попадете уже непосредственно в принципе как бы основное здание на верхнем уровне где э, находятся посадочные гейты сейчас покажу как оно выглядит вот мы вышли вот таким вот кругом выглядит это здание значит первое что друзья вот у нас к примеру есть табло на табло у нас указаны рейсы у нас рейс 7w 4014 вылет в 6 часов 40 минут на харьков 66 гейт вся информация здесь вот указано и к примеру вот, значит на харьков уже идет регистрация то есть все в порядке как бы. вот. значит смотрите вот видите к примеру вот 65 гейт дальше вон 66 гейт вон 67 гейт вот так вот указаны эти гейты подписаны то есть в принципе ну не должны перепутать ничего сложности как правило ни у кого не составляет просто когда вы уже будете подходить к своему гейту за полчаса до вылета это сто процентов нужно находиться уже в своем гейте. потому что уже тогда откроется посадка и чтобы вот тогда вы случайно там не опоздали на свой рейс из анталии ну, в свой город в который вы летите к примеру там киев харьков днепропетровск Львов, одесса любой другой город который вы летите из аэропорта анталии так друзья сейчас я вам покажу что же там есть в этом дети примеру нашим 66 гейте, с которого у нас будет посадка в наш самолет значит естественно вот возле гейта еще одно небольшое табло с расписанием рейсов там где указана информация по самолетам которые вылетают из этого аэропорта вот так вот выглядит информационное табло над гейтом здесь указана информация по рейсу который вылетает из этого гейта естественно номер гейта время вылета в общем естественно в гейте есть где посидеть пока вы ждете э, посадку на свой рейс уборная ну и в принципе розетки где вы сможете подзарядить свои кашты туалет естественно бесплатно то есть единственное что как правило в него там иногда бывает очередь так смотрите друзья я уже погулял по аэропорту значит показал вам всю необходимую информацию надеюсь все получилось записать и уже на времени и уже на часах показывает 6 часов 11 минут. То есть, в принципе, уже осталось полчаса до вылета. Я иду уже непосредственно в свой гейт, чтобы не пропустить свою посадку на рейс. Так, уже начинается открываться посадка. Видите, в принципе, создалась вот такая вот очередь. Значит, что вам могут сказать? Толпиться и толкаться в очереди не нужно, но и конечно же уходить куда-то далеко от гейта тоже не нужно. То есть увидели, когда уже очередь подходит к концу, подходите и тоже проходите контроль для того, чтобы попасть на ваш рейс. Так, друзья, наконец-то мы добрались к последнему контролю, после которого турист уже попадает на самолет значит тут у вас проверят ваш паспорт ваш посадочный билет оторвут от него корешочек то есть ту большую часть за которую я вам рассказывал раньше в этом видео и дальше уже турист идет по телетрапу непосредственно сам самолет так все вот у нас взяли корешочек от билета это то что у нас осталось вот, и дальше мы идем уже по телетрапу непосредственно на посадку сам самолет вот так вот выглядит наш самолет ну и к нему вот подведен такой вот рукав который называется телетрап так основной алгоритм который проходит турист в аэропорту анталии на обратном вылете я в принципе показал вам уже все в этом видео остальную информацию по аэропорту анталии я покажу вам в другом видео так как она уже второстепенная и не каждому она нужна но тем не менее если вам интересно обязательно подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы вам пришло уведомление о новых видео на моем канале и пишите ваши комментарии по аэропорту анталии как все происходило у вас и небольшой сюрприз для зрителей которые досмотрели это видео до конца Значит, смотрите я подарю вот такой пауэрбанк вот кому-то из подписчиков моего канала подарю я его не просто так его нужно просто выиграть будет для этого нужно выполнить пару условий которые я напишу в комментарии под этим видео но самое главное условие подписаться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео вот и выполнить те условия которые будут написаны в комментариях в общем желаю всем удачи всем только положительных впечатлений от ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока